С вами Никси и Денис. Сегодня мы будем играть в Counter-Strike. Ну, не совсем в Counter-Strike, так как это Counter-Strike, ну, CSGO в Майнкрафт, что ли. Ладно, мы начнем. Так. Да. Подожди, сто... у меня кра. Правой кнопкой мыши нажми почему-нибудь. Меня тоже выкинуло. Дело в том, что. Сейчас заново придется. Ладно, сейчас, ребята, мы устраним неполадку и снова вернемся к вам. Да, устраним. Ладно, ребят, все, мы продолжаем. Мы перезашли. Да. Ясно. Ладно, загляни в сундук, возьми стартовый набор и одень. Стартовый набор. Да я просто так ты за кого? За спецназов или за террористов? У тебя башка, так ока okay, я за спецназа пошли, все. Так подожди. Иди туда, это моя. Ай, ты так же выглядишь, я знаю. Прикольно, да? ладно все да хватит стой гейм прописывай ну да ну гейм роль чтоб вещи не выпадали все game кип виий тру. все я прописал ну короче вот такую вот команду напиши себе только без точки. Э, это мое, ты туда иди. Там, там твое. Нет, это мое синее. Вон в красном иди. Ты же террорист. На кнопочке нажимаешь потом. Да. Сначала на зеленую, где зеленый вот, типа. И потом слева, вот, самое первое. Все, я нажал. Мне выдался набор, но его выкини там вначале. Понял? Выкидывай набор и иди там. Мне игры. Ладно. Выкидывай его. Быстрее давай. И... Биту... А, бита это стандартная. Она должна... Вон туда иди. Э, не-не-не, туда. И... Да, туда иди. Теперь выбирай какой нибудь Вон ту, например, да. Сюда. Сюда иди. Открывай люк. Вставай на плиту. Стой, стой, стой. стой. Ты встал? Я тоже. Всё. Начинал, Началась игра. Я, я зас, заспавнился в Сразу... Сра... Такс, блин, ключ нужен, а? Бери. Там, кстати, будут еще двери, и надо будет от них ключи искать и все такое. О, я что-то че нашел. Чего-то че нашел? Блин, это от двери, там крутые вещи. Сам ищи. Я тебе не хочу подсказывать. Ты дверь откроешь. Типа того. Я, кажется, знаю, где ты. Чё нашел? Карандаш? Карандаш? <свеч> Так вот что оно. А это что было? Не понял, прикинь меня или ты чем мышь бьет какая-то Ау Что за фигня? Стой, у меня какие-то лаги Там, походу так, гемат ноль. Ай, ну у меня почему-то лагает что-то. Кажется, я знаю, надо мушей убить этих. Ой. Не знаю, делай там что-нибудь сам. Эээ. -э Эшли, ты че мышка? Не понял. Какого фига? Я бьюсь почему-то у меня бьется. А, я тебя слил. Кого? Я знаю. Не стоит? У тебя вещи выпали? Не знаю, но я вижу твой ник. Не знаю, где твои вещи. Оп. Так. Дисточки? Вот так вот надо было писать. Я не жулик, я а тебе реально говорю. Такая как. Ты, ты здесь, походу был говнюк. Ты все облутал. Забрал оружку. Ах ты ж засранец. Так, э -э, так дверь, блин, надо кот мне от нее. Стоп, ты ее открывал уже какой-то там кот был. Так. Тихо, ты где? Я тебя вижу, видел, походу. А, я тебя вижу, твой ник. Меня нет нигде. Стой, ладно, я тех... пошли за мной, за мной. Я тебя трогать не буду, не трогай меня. Пошли за мной, я тебе дам, я тебе кучу, покажу, ты там возьмешь вещей себе. Пошли. Не знаю, за мной беги. Я знаю, понятно. Иногда бывает, давай беги за мной уже. Вот сюда иди у меня тоже как бы бьется почему то так заходи сюда это, Можешь может там взять вещей я тоже возьму сейчас бери <соцентрический> не ну я нашел о пак <соцентрический> на это водка там сундук еще снизу а что ты пилюли не берешь Восстанавливаться. Ими вос... Все бери ими восстанавливаться можно. Так. А это что? Окей. Okay. Ладно, все. Сейчас закрывать дверь, быстро убегаем и начинаем снова войнушку. Все, погнали. А, у меня патроны закончились. Сработал? У тебя вещи сохранились? А, -а, а, ну не знаю, почему так. И... Да я демку вижу. А, ну это значит, так будем драться. Так, блин, чем меня почему меня бьет? ага uh -huh. uh, кстати ребята сборку своих модов я скину в описании конечно же чтобы вы могли спо спокойно скачать поиграть с друзьями а я то что <laughs> а чё нечестно я тебе сказал как геймер роль прописывает все сказал что твоя у тебя не работает ну в принципе в смысле у тебя работает но он у тебя выбрасывает на спаун. когда ты при... слушай когда тебя убивают Тебя выбрасывают на спавом. Блин, там сундук. Я хочу открыть эту дверь. Блин, надо... Атака 47. Я перезарядил АК-47. Я тебя вижу, иди сюда. Стой, стой, стой. Э Эти пилюли скинул, возьми, съешь. Ладно, все. Убегаем от друг друга. Убегаем от друг друга, говорю. Ха, я вижу. А! -а, -а, -а! как ты не отомстишь что у меня почти полный у меня почти все оружие я почти все сундуки облутал блин блин а привет так здесь кто ты ты меня убьешь молодец блин надо ключ найти От двери там клевые клю вещи я хочу найти быстрее тебя и мне я из за тебя сбыл картину мне пришлось возвращаться и ее вешать привет Чё ты... <с> я тебя увидел ты в текстурках появился угу. да да да конечно нечестно Не знаю где где твои плавочки. Пфф. Где ты? Говори, я тебя убью. Ой, я иду к тебе, я тебя вижу. Не, я шучу, ничего я не вижу. Я, я угораю, чтобы ты обосрался, от страха. Так, там он должен... А, блин, ключ у тебя был. А ты его выронил. Когда умер. Теперь нам тут дверь не открыть. Я тебя слышу. Блин, так. Ой, куда я пошел-то? Я, я заблудился, как, как бы. Ключ? Ага. Я тебе помогу. Я знаю, где дверь. Иди ко мне, иди ко мне, я тебе помогу. Не бойся, не сынесы, не сынесы, сы, сы, сы, я тут. С не, стой, не туда. Да, туда беги. Туда беги. Вон дверь видишь? Ее открывай. Так, что там? О, бери! Мне без разницы. Эм, я. О, боже, ребята, это, кстати, у вас разборка будет вылетать сейчас. Я опять поставлю на паузу, я опять продолжу. Все, друзья, мы продолжаем. Там он пока что там текст. Да, он текстурки качает пока что. У меня вся броня загажена. У меня нормальная говня. Броня. меня нормальная броня. Да успеешь ты свои текстур паки скачать. Да потом скачаешь. Давай доиграем. Заходи, я ж тебя скинул, давай, не тяни. Заходи. Я спрячусь от тебя. Ты мне не достанешь, ты кот не знаешь. А ты... Так, сейчас я лишнее сложу сюда. М -м? ключ, а я не там где от ключа ха -ха. ты меня сначала найди вообще давай попробуй меня найди ой тут же поломано тут скважина а ну ничего страшного ты туда не пролезешь ха ха ха ха ты где Ты меня видишь? Нет, я не на шифте. Привет. Как ты открыл? Не открывай ее, пожалуйста, больше. Не надо. Не открывай, не надо. Ты меня погубишь, у меня осталось. Два. Не надо, не надо, не мочи. А, тварь. Я, я умер. Ладно. Блин, скинешь немного вещей. Ну вообще каких-нибудь, плиз. А, я провалился скинь плюс ой ага -а, -а. А, -а, а понятно понятно как вот зачем ты меня убил а, -а, -а. Ну зачем ты меня убил? Мое видео посмотришь? А -а -а. Ну, посмотри, посмотри. Ты офигеешь, когда посмотришь? У меня все занято. У меня все занято, прикинь. А вот эти все закрыты, я не могу никуда сейчас зайти. А, хотя что, я сейчас в, кре в креативе все равно просто. Меня... Я вообще-то провалился, дурак. Я сейчас тогда к тебе прилечу. Ну, в смысле, а как я еще зайду, по-твоему? Ну не к тебе, точнее, просто в начало, типа, так сказать. ноутбук? ну я знаю там ноутбук есть один меня убить поможешь? ну давай помоги только сначала сначала уж найди чего нечестно? у тебя кризис был? А? Знаешь, откуда я вещи взял? У меня нычка была. Я я знал один сундук, который ты не облутал еще. Ты не можешь зайти? Приди в креатив и прилети в какой-нибудь локацию по-быстрому. Только я лучше пойду куда-нибудь спрячься, чтобы ты меня не запалил. Вдруг ты рядом со мной пролетишь. Ты меня видишь? А. -а, -а. Понятно. Да, я в крытии взял. Что ты тоже возьми? Кстати, еще это плюми? У меня же карта установлена, я вижу, где ты. Это что наверху там? Я тебя сразу засек. Можешь можешь взять пилюли. Несколько возьми. Ну реально. Реально я тебе разрешаю. Возьми. Ну, я, я возьму. Да возьми. Ладно, я возьму две пилюли. Да я две пилюли эти... О! <свы> <свы> я пилюли выкладывал, не мешай мне! <свы> Кстати, этот сундук я тебе оставил там вещей, ну там, в смысле, там АК лежал. АК 47. Um, ладно. Бери самую последнюю броню, так как у меня самая последняя тоже, чтобы честно было. Хотя мне без разницы, эти и в самый крутой замочу. Ты чё? Летишь туда или нет ты уже кто-то а, да Ну лети уже хэй, хэй, хэй. боевые искусства это что нечестно? ты в креативе не ты в креативе да выйди я не буду так с тобой играть читер Да что это? Да реально выйди. Достал. Да конечно. Даги, бери вещи сразу сейчас из креатива. Да бери из креатива, мы же вместе уже взяли, я взял бери любые вещи короче мне без разницы хоть такие как у меня хоть не такие хоть хоть какие бери даже вещи которые круче чем у меня если хочешь <высторная> <сосы> <сосы> ты меня скоро ты меня скоро вообще забьешь ага давай молодец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 Из креатива тогда еще не вышел. Я не жалею, я реально тут стою. Так сколько оно ХП сносит? она ну, значит, я тебя сейчас не убью. Кого использовать. уже нагло. Что? А, X, ну русскую Х нажимай и превращайся, выбирай. Ко ну которого ты, например, меня там убил, ты можешь в меня превратиться. Вот выбрал, да? Пролистал, это колесико и левой кнопкой мыши нажимаешь по и все. Ну-ка включи дымку. Включи. <свистит> <свистит> <свистит> <свистит> <свистит> <свистит> Давай X нажимаешь. Ой, не икс, а Х русскую. Слышишь? Х русскую нажимай. Х русскую ую, да и выбирай, например, там меня левой кнопкой мыши теперь нажимай. Не, стой, снова так же сделай. Х, пролистай просто, пролистни там на себя и снова на меня. Давай на меня и не знаю, ну что-то значит не работает, у меня все работает. Ладно, давай продолжим. Я вижу уже где ты. Ну, точнее, я вижу, у тебя на радаре так-то на карте и на этом. Блин, <реш> мне уже страшно становится. Блин. так, давай быстрей. Мне просто уже надоело ждать, пока ты там делаешь все. Сейчас смотри где-то. Я устроение тебя как букашку. Алло, ты чем микро выключил? Тебя не слышно. Если ты микро не выключил, значит тебя просто не слышно. Значит э, что значит? Значит у тебя что-то там с микро. Ладно без разницы. Давай быстрее сюда лети. Ч ты сбросил, Аня? Так. Да, да, все, все, все. Давай быстрее сюда. Давай сюда быстрее, давай. Лети, говорю, имею в виду сюда. Не в смысле, лети сюда на карту, ты или как ты там или ты не сможешь <смех> у тебя тоже может быть там уже все закрыто как у меня ну тогда лети сюда я не я тоже не читер я, я сюда перелетела все и вышел с креатива а ты меня в креативе гасил но я тебе что запрещаю это тоже возьми интересно Mm -hmm, ладно, все. Ты где? Mm -hmm. Не скажешь? Хай, хай, с вами Никс. Mm -hmm. Почему? А чё? Заходи, вылазь быстрей и все, беги от меня куда подальше. И я тебя подталкиваю. А чё? Я сейчас нигде. Если я, я тебе скажу, ты меня убьешь, потому что я сейчас стою на месте, кое-что делаю. Так. Я не знаю, где я. Зачем закрываешь двери? А? Ну, впрочем, ребята, все мы на этом, пожалуй, закончим Если вам понравилось видео, ставьте лайк Подписывайтесь на канал, но впрочем Всем удачи Всем Чё ты? Ну ладно, ребят, всем пока.